приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донского, и сегодня я вам покажу одно из украшений которое я заказала из каталога oriflame norhen в этом каталоге представлена ювелирная бижутерия я себе выбрала набор который называется неуловимый гранат серьги уже на мне Серги гвоздики украшения приходят в коробочках картонная коробка и в мешочках мешочки рекомендую оставлять и в них хранить все украшения чтобы они дольше прослужили и второе мое украшение это ожерелье я не смогла пройти мимо этой коллекции потому что очень отозвалось когда я листала каталог я сначала выбирала нет я вот это закажу потом листаю дальше вот это когда я увидела стрекоз уже не было вопросов и я сразу поняла что закажу именно их давайте рассмотрим их поближе стрекоза символизирует трансформацию что особенно актуально весной глаза стрекозы выполнены из натурального граната а по телу стрекозы мы видим кубический цирконий также гранат символизирует любовь и преданность у каждого изделия глаза стрекозы могут отличаться по цвету у моей стрекозки глаза темного оттенка с обратной стороны стрекоза тоже выполнена достаточно интересно крылышки ажурные и яркие длина цепочки 72 сантиметра прямоугольный карабинчик, который очень удобно застегивается и застегивается обратно на дополнительной цепочке мы видим значок символ Норхен буковка Н в каталоге стрекоза изображена практически в оригинальный размер если мы возьмем линейку то видим что длина стрекозы 4,5 сантиметра а размах крыльев 6 сантиметров рассмотрим серьги, серьги гвоздики маленькие изящные очень легкие серьги которые абсолютно не доставляют никакого дискомфорта в ушках длина изделия 6 сантиметров вместе с цепочкой а сама стрекоза длина ее 2,5 сантиметра а размах крыльев примерно 4 сантиметра также все размеры вы можете посмотреть в самом конце каталога есть подробное описание состав и размер изделий примерим серьги кстати заметила что у них очень хорошее крепление не съезжает плотно держит гвоздик и доставляет только приятное ощущение. То есть я их практически не чувствую, только когда они слегка крылышками задевают кожу. И ожерелье Конечно, такие украшения лучше носить, когда уже нет верхней одежды, чтобы было красиво видно изделие. Легко можно застегнуть на себе. Это вот максимально. То есть это крайняя длина можно сделать чуть длиннее я бы например хотела чтобы цепочка была чуть-чуть даже поменьше на каких-то изделиях Ну вот такая вот длина просто мне кажется будет невероятно красиво смотреться на однотонной одежде чтобы само изделие не потерялось если слишком много цветов или орнамента то будет не так заметно как носить можно как по отдельности так и вместе на мой взгляд ожерелье более такой ярко и эффектный, а серьги так изредка привлекают внимание и даже, как бы сказать, заостряешь внимание, на них хочется рассмотреть. А они все время такие неуловимые, двигаются туда-сюда, крылышками машут, как будто они действительно хотят взлететь. Мне интересно ваш отзыв, понравилось ли вам изделие? Заказали ли вы что-то себе из этого каталога? Напишите. Ваши впечатления. Благодарю вас за внимание. С вами была Лилия Донского. Пока-пока.